И я ненавижу, что никогда не цитирую Обаму, потому что я действительно, я действительно не фанат. По-настоящему на глубоком уровне. Но одну фразу Обама я всегда считаю верной. Дуга истории длинная, но она склоняется к справедливости. И я думаю, что это правильно. Я согласен. Это одно. Это единственное, что когда-либо говорил Обама, с чем я согласен. И я действительно согласен с этим. Дуга истории длинная, но она склоняется к справедливости. Мы не можем видеть, чем закончится история, потому что мы — точка в континууме, а будущее неизвестно и непознаваемо. Да, но мы знаем, оглядываясь назад, что люди, которые храбры и честны, сохраняют свое достоинство и честность под давлением, в конце концов оправдываются. Я верю в это. И мы, возможно, тоже не будем здесь, чтобы насладиться окончательным появлением правды. Но она выплывет наружу. В конце концов, все выплывает наружу. У вас не может быть ясности, кроме как в ретроспективе, и часто вы уже мертвы. Но вы знаете, я, говоря за себя, верю, что мы сможем увидеть это, где бы мы ни находились в этот момент, и я с нетерпением жду этого. Но нет, я не думаю. Я не думаю, что в этом году мы добьемся справедливости. Это так. Вот в чем вопрос.